Привет! Что нового у Google? Во-первых, в Google Ads для Performance Max стал доступен планировщик результатов. В течение непродолжительного периода он станет доступен всем рекламодателям во всех регионах. Планировщик результатов анализирует миллиарды поисковых запросов, обновляя данные каждые 24 часа. Далее он моделирует результаты аукционов, в которых могут участвовать ваши объявления за последние 7-10 дней. При этом он учитывает такие факторы, как деятельность конкурентов и изменение целевой страницы. В таблице можно увидеть, в каких компаниях можно использовать планировщик результатов, а в каких нет. При необходимости видео можно поставить на паузу и подробнее изучить таблицу. Во-вторых, автоматизированные правила теперь стали доступны и для групп объектов. Google Ads будет автоматически включать и отключать группы объектов в зависимости от заданных условий. Например, чтобы праздничные креативы начали показываться за несколько дней до самого праздника. В-третьих, число доступных заголовков увеличится с 5 до 15. Новые интерпретации будут доступны для компании Performance Max с продуктовым фидом. Благодаря им рекламодатели смогут отследить, у каких товаров их группы категорий сильнее всего менялись показатели в ходе компании. В-четвертых, сегменты по данным рекламодателям теперь можно добавлять как сигналы таргетинга для Performance Max. Такие сегменты будут добавлены на страницу «Статистика» аудитории в разделе «Статистика». И, наконец, в-пятых, Google Ads представил инструмент Bumber Machine, который упростил создание объявлений заставок для YouTube. Инструмент будет анализировать длинные видео и обрезать их до 6-секундного ролика, который можно будет запустить как рекламный. Бамбер-машин уже появился в рекламных кабинетах по всему миру. Работать можно будет с любым видео от 7 до 140 секунд. Бамбер-машин поможет тем, кто планирует тестировать объявление заставки, но не хочет снимать для них отдельные ролики. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. До встречи!